Дамы и господа, сегодня мы с вами приехали в Альпийский квартал. Сейчас буду показывать две квартиры с ремонтом покупателям. Заодно продемонстрирую их вам. Если вдруг вам они понравятся, пишите звоните. Погнали! Квартира номер 1. Входная группа. Здесь у нас гардеробка раз, Гардеробка два, Причем достаточно вместительная. Санузел обратить внимание, большая ванна, редкость для Сочи, обычно душевые. Здесь холодильник, духовка, какая-то разделочная зона, варочная панель, посудомойка, кухонный обеденный стол, полноценный диван, такой вид во двор. Дальше мы проходим в спальню. Большая двухспальная кровать и большой гардеробный шкаф. Резюмируем: 45 квадратных метров, практически центр Сочи, хороший ремонт, качественная мебель, техника, цена 18 миллионов 500 тысяч. Для сравнения, черновые стройки стоят 16-16,5 миллионов. Здесь сданный дом. Оформление Росреестр, можете купить и сразу же заехать жить, либо использовать под сдачу. Квартира номер два. Входная группа, гардероб. Справа санузел. Тут осталось установить раковину. Так все это выглядит. Большая кухня-гостиная. Барная стойка. Сюда напрашивается плазма. Здесь отдельно практически обустроено рабочее место. Вид также во двор. И пойдемте в спальню. Большая двухспальная кровать. Здесь напрашивается такой же, как в предыдущей квартире, большой встраиваемый шкаф-купе. И здесь дамский столик. Итак, резюмируя, 45 квадратных метров, высокий 17 этаж, отличный вид во двор и на горы, хорошая мебель, техника, дизайнерский ремонт, цена 19 миллионов 500 тысяч. Пишите звонить, два предложения, я думаю, они уйдут в течение месяца, потому что сейчас цены идут наверх, а эти данные предложения еще находятся по предыдущей цене. Стройка. Напомню, стоит 16-16,5 миллионов. Здесь, в готовых домах, черновые практически все поснимались с продажем или задрали цену до 18-19 до миллионов оба варианта достаточно интересных. Как говорится, выбирайте этаж, выбирайте ремонт. Пишите, звоните. Ключи у нас оперативно покажем и проведем сделку. С вами был Илья, канал Репе Недвижимость. Всем хорошего дня!